Добрый день! Поступил вопрос о том, как просмотреть на симуляторе стежков вышивание конкретного объекта. Один из вариантов, ну, по крайней мере в моей четвертой версии, это открыть список цвета объект, выбрать нужный объект, нажать правую клавишу мыши и в открывшемся меню указать скрыть остальные. На экране останется отображенным только один объект, просмотр которого необходимо э, прокрутить. Итак, нажимаем комбинацию клавиш Shift-R и просматриваем вышивание объекта. Чтобы вернуться обратно и отобразить все объекты, нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-A, выбрать все. И указываем сделать видимыми. Также при запуске симулятора стежков Shift-R можно переходить по цвету, нажимая у плеера кнопки да, функциональные, или просто передвигая ползунок на нужный цвет. Ну, это уже просмотр по цвету, а не по объекту.